Вторая серия строительства дома по проекту ПБ-164. Так как под городом Железнодорожным у нас сейчас только что прошла заливка фундамента, и дом еще совсем не готов, то я хотела как бы ускорить и показать вам, что я специально нашла дом по проекту ПБ-164, он уже практически готов, здесь идет чистовая отделка. Сейчас я зашла, и я нахожусь в тамбуре. Он где-то 6 с небольшим квадратных метров, и здесь можно расположить бойлерную. Это бойлер, а это электрический котел. В дальнейшем здесь можно просто поставить какую-то стенку, это будет отгораживать бойлерную от вашей прихожей. А здесь можно расположить вешалки и вешать вашу одежду, ставить обувь. Теперь проследуем далее. Здесь по плану кладовая комната. Она еще совсем в таком состоянии, здесь даже на полу пока лежит строительный мусор. Вот, но стены полностью готовы. Пол тоже, осталось сделать только потолок. Здесь можно расположить системы хранения, очень удобно по стенам. Их можно приобрести в Леруа-Мерлен, в вашане, а, либо в Икеи. Только что я прошла через тамбур, показала вам кладовую комнату, и вот напротив кладовой, вот на этой стене, Находится электрический щиток. Здесь полностью вся электрика квартиры. Но в будущем в этом проекте не будет на этой стене этого щитка. Его перенесут в кладовую для вашего же удобства. Потому что так решил разработчик. Что так будет удобнее. Это кладовка, а это совмещенный санузел. На плане он вот здесь. Пройдем. Санузел размером 5 квадратных метров. Я зашла. Вполне просторно. Здесь может разместиться человек гораздо крупнее меня. Небольшая раковина, унитаз и полноценная душевая кабина. Давайте посмотрим, удобно ли. Вошла. Вот, закрываю двери. Ну, мне кажется, что вполне душ. У нас здесь вот переключатель. Можно включить воду. Ну, по мне, вполне везде где развернуться. Мне кажется, достаточно комфортно. То есть санузел размером 5 квадратных метров вполне удобен. Выхожу из санузла. Слева от меня вход в этот дом, через который я сюда попала. Иду на кухню. Здесь у нас расположена кухня. Уже сделаны полностью все стены. Даже уже имеется кухонный фартук. Все розетки их всего 7 штук. Этого достаточно, я думаю. Также горячая холодная вода и слив. То есть все готово к установке кухонного гарнитура. Ну, здесь обеденная зона, можно поставить стол, стулья и кушать всей семьей. Дальше большая дверь, она выходит на веранду. Откроем. Итак, я на веранде, но сейчас у нас темно, поэтому, в общем-то, вид не очень красивый. Еще здесь различные строительные материалы стоят. Вот, а летним днем здесь вполне комфортно, можно всей семьей отдыхать. Заходим в дом, потому что как-то там холодновато. Закрываем. Также дверь может открываться в различных положениях. Можно просто на проветривание открыть. А, ну, я нахожусь в гостиной. Она объединена единым пространством с кухней, то есть аля студия. Здесь можно поставить угловой диванчик и отдыхать. Прямо передо мной находится спальня первого этажа, или еще ее называют гостевая. Пойдем посмотрим. Здесь пока различные строительные остатки лежат. Вот комната большая, просторная, это где-то 17 квадратных метров. Здесь много окон, то есть летом будет светло, летним днем. В этой комнате могут расположиться гости, или также могут расположиться пожилые родители, которым тяжело подниматься на второй этаж. Либо... Маленькие дети, которым также не хотелось подниматься по лестнице. Ну что, обзор первого этажа закончен. Мы все посмотрели. И теперь второй этаж. Здесь строительная лестница. Но сделана вполне добротно. То есть ее можно оставить на первые несколько лет, пока вы заканчиваете и обживаетесь, заканчиваете ремонт и обживаетесь в доме. Вот. А потом уже начать подбор более комфортной для вас лестницы. Потому что лестница – это удовольствие дорогостоящее, но это вполне себя оправдывает, и первые несколько лет можно пользоваться этой. Поднимаемся на второй этаж. Здесь отделки чистовой еще не было, то есть все в том виде, в котором осталось после строительства. Здесь находятся две совершенно одинаковых комнаты, они позиционируются как детский их размер по 13 квадратных метров где-то. Так, зайдем в первую комнату, света здесь не включается. Вот, ну, Могу сказать, вот стоят москитные сетки, которые входят в комплектацию, они будут у вас установлены на окна. Пройдемте далее во вторую комнату. Она точно близнец этой, здесь есть освещение, поэтому ее можно рассмотреть. Вот два окна. А, высота потолка этого мансардного этажа вот в этой точке у меня рост 165, значит это выше гораздо. И в самой высокой точке потолки мне сказали, что 340. Посмотрите, достаточно высокий потолок. Мы ну, выходим, давайте пройдем дальше. Это ванная комната. Она точно такая же, как на первом этаже. Обычно, если на первом этаже размещают душевую кабину, то здесь можно установить ванну. И далее комната позиционируется как спальня родителей. Это самая большая комната в этой квартире. Она где-то 23-24 квадратных метра. Здесь имеется даже мансардное окно. Два больших окна и балкон, он где-то около пяти квадратных метров. Давайте выйдем. Сейчас холодно и темно, поэтому что-то увидеть и хорошо рассмотреть не получится. Вот где-то 5 квадратных метров. Заходим обратно в квартиру. Что еще у нас есть в спальне родителей? Это гардеробная комната. Она где-то порядка шести квадратных метров. Здесь также можно разместить системы хранения, которые можно приобрести в Леруа, Мерлен или в магазине Икеа. И поместить сюда все вещи и одежду, чтобы не занимать место в комнате шкафами. Ну, вот сейчас мы побывали в доме, построенном по проекту ПБ-164, в котором на первом этаже уже имеется чистовая отделка, а на втором этаже ее пока нет. нахожусь в гостинной комнате первого этажа. За мной находится кухонная зона. И вот столб, который многие считают недостатком дома по проекту pb 164 Я смотрела на форумах, и многие люди говорят, что этот столб здесь лишний, он просто мешает. Я поговорила со строителями, они сказали, что это несущая конструкция, и пока избавиться от этого столба не получается. Но, возможно, его как-то можно обыграть, допустим, отделать в цвет с дверью и дверными наличниками чтобы он гармонично вписался в пространство. На всем первом этаже полностью сделан пол. По всему периметру имеется плинтус. И вот здесь вот зона коридора и кухни. Я думаю, что это напольная плитка. Я не спросила у строителей, думаю, что это именно так. А в зоне гостиной, ну, скорее всего, это ламинат. Это была вторая серия строительства дома по проекту ПБ-164. В третьей серии мы побываем на производстве стеновых панелей этого дома. И я посмотрю, какие плюсы и минусы у этих панелей, и познакомлю вас с этим. Я бы с удовольствием сам бы жил в этом доме. Я прохожу, меряю каждую, значит, э, сваю по глубине. Она должна быть ниже глубины промерзания, соответственно, чтобы фундамент не гулял. Насос у нас вот уже приехал, и называется он Пуч мастер. это немецкий бензонасос. Мне сказали, что длина вот этой вот э, стрелы у него... 26-28 метров, в зависимости от того, по горизонтали смотреть или по вертикали. и вот, а производительность у него в час 190 кубометров.